Как ты? Буквально на днях я решил провести довольно интересный эксперимент на Барвих РП. Мне стало интересно, сколько же все-таки обычный игрок может иметь автомобилей на сервере. И причем не просто иметь их где-то в резервных слотах, используя какие-то баги семьи и так далее, а конкретно сколько активных автомобилей он может иметь у себя в автопарке и при этом загрузить их все сразу на сервер. И честно говоря, я был немного так удивлен. Ну а перед началом данного видеоролика я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч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 обязательно вводи мой ник при регистрации мистер карпаччо а также не забывай вводить мой ютуберский промокод хэштег карп ведь за эти вещи ты получишь целых 120 тысяч рублей на третьем и шестом уровне количество комментариев не ограничено желаю тебе удачи и приятного просмотра короче говоря с недавних пор как только нам добавили новый вид бизнеса под названием каршеринг или аренда авто у нас появилась некая возможность дополнительных слотов под автомобили у своего игрового персонажа. А именно, было это сделано для того, чтобы у нас была возможность закупать лишние автомобили, после чего загружать их в данный бизнес. Если у тебя имеется, к примеру, два бизнеса, как у меня, когда ты используешь в данный момент не каршеринг, у тебя будет показываться то количество слотов, которые у тебя есть не касаемо данного именно бизнеса. Но как только ты выбираешь слот, с бизнесом под названием «каршеринг», у тебя появляется 12 дополнительных слотов, при условии, если ты еще не загрузил в данный безак ни одного автомобиля. Как только ты начинаешь грузить туда тачки, слоты у тебя начинают убавляться. Но при этом ты можешь активно юзать данные слоты лично для себя. Если ты не будешь загружать туда тачки, ты можешь просто-напросто загружать эти автомобили у своего дома, ну или в том месте, где ты их припарковал. Короче говоря, мне стало интересно, сколько же все-таки максимум можно на сегодняшний день автомобилей загрузить, к примеру, у своего дома, используя данную фишку. Начнем с того, что как только мы с тобой регистрируемся на проекте, у нас сразу имеется один резервный слот под автомобиль, под любое транспортное средство. Второй такой слот мы с тобой можем приобрести сразу же, как только купим VIP статус в донат меню. Это уже два слота. Также на проекте у нас с тобой появляются лишние слоты по транспортные средства, как только мы с тобой приобретаем недвижимость. Специально для данного ролика я прикупил себе два особняка на красной поляне и при всем при этом как ты уже наверняка знаешь у меня имеется еще один дом в деревне девяткина ты спросишь а как же ты еще смог купить целых два особняка ведь у нас у всех всего по два слота опять же если мы с тобой зайдем в донат меню за 6000 коинов можно сейчас приобрести дополнительный слот для недвижимости что я в принципе и сделал специально для этого ролика и давай представим что у нас с тобой имеется три слота под дома и на все эти три слота мы с тобой покупаем Три особняка на Красной Поляне. Ведь у них самое большое количество парковочных мест, а именно 5. И благодаря данной фишке мы с тобой имеем плюс 15 слотов под транспортные средства. Итого в сумме мы получаем с тобой уже целых 17 слотов под авто. И я подумал, а что если прикупить себе также в 2 слота под бизнеса, именно 2 таких бизнеса, как каршеринг, как аренда авто. Благодаря покупке двух данных таких безов мы с тобой сможем еще иметь плюс 24 слота под транспортные средства. Прибавляем к ним наши 17 слотов, которые мы уже с тобой сумели сделать и в конечном итоге получаем целых 41 свободный слот. Под абсолютно любое транспортное средство на проекте 41 активный слот только представь используя все вот эти фишки получается что на сегодняшний день на барвихе П мы с тобой можем у какого-нибудь своего домика припарковать 41 автомобиль и просто напросто все сразу их загрузить только представь удивление игроков которые будут проезжать мимо но все конечно это дело было для меня пока что лишь в теории и я решил все это естественно проверить на практике к сожалению у меня нет возможности сейчас приобрести второй бизнес Каршеринг, но я тебе покажу немного меньшее количество слотов используя один бизнес Каршеринг, который у меня уже есть на боу рынке К сожалению у меня уже были загружены автомобили в данный безак и я столкнулся с некими проблемами при их выгрузке как оказалось все эти тачки ушли на штраф стоянку я честно говоря сразу не допер что их нужно оттуда выкупать я думал произошел какой-то бак и я просто-напросто не могу их загрузить но в конце концов в итоге я добрался до штрафстоянки и выкупил оттуда все свои автомобили. К сожалению, все те автомобили, которые у меня находятся на данный момент в каршеринге, сразу я выгрузить не смог, так как многие еще находятся в аренде у игроков. И как ты уже заметил на своем экране, как только мы с тобой выгружаем хотя бы один автомобиль из данного безака, у нас освобождается один слот. То есть, когда мы с тобой вводим команду слышкар, у нас с тобой появляется плюс один свободный слот. То есть вся моя теория реально работает на практике. И на данный момент, как ты успел заметить, у меня конкретно Сейчас, при условии того, что я выгрузил еще далеко не все автомобили из каршеринга, занято 10 из 21 свободного слота. 10 транспортных средств, то есть 9 автомобилей плюс вертолет, я уже загрузил на сервер. К сожалению, они пока все эти тачки раскиданы абсолютно по разным местам по городу. Но как только я думаю, выгружу в итоге все автомобили из каршеринга, я все их отыщу через GPS и припаркую в одном месте. И потом обязательно сделаю для тебя скриншот, чтобы тебе показать сколько автомобилей я в конечном итоге загрузил в одном месте. То есть получается, вся моя теория работает на практике. И получается реально, если бы я имел второй бизнес, не торговый центр, а аренду авто, у меня было бы 24 таких свободных слота. И также, если бы я поменял свой домик в Девяткино, в котором у меня 4 слота, на особняк, на красной поляне, в котором в итоге 5 слотов, то, как я и говорил, у меня получилось бы загрузить в одном месте целых 41 автомобиль, что лично как по мне дикая имба и явно удивит довольно многих игроков. Не знаю как тебе, но лично как по мне ролик получился довольно интересный, данный эксперимент мне реально понравился. И как я тебе уже и сказал ранее, моя теория работает на практике. Ну а что ты думаешь по данному поводу? Стоит ли как-то подредактировать данные бизнесы? Хотел ли бы ты увидеть в дальнейшем, как я загружу 41 автомобиль на Барвихер П в одном месте и посмотреть реакцию других игроков на все это дело? Обязательно отпиши мне в комментарии. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео?